Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я хочу рассказать о том, как можно реализовать подсветку синтаксиса в Qt. В качестве примера я предлагаю бонифицировать программу, которую мы создавали в видео, посвященном регулярным выражению. Вкратце напомню, как она работает. Итак, здесь у нас размещается текст, в котором происходит поиск. Здесь у нас шаблон регулярного выражения, по которому идет поиск подстрок. При нажатии на кнопку «Сюда» выводится список подстрок найденных. При нажатии на кнопку «Заменить» по данному шаблону «Замены» выводится результат замены. Вот сюда. Итак, что я предлагаю сделать? Я предлагаю, чтобы при вводе шаблона регулярного выражения сразу же подсвечивались подстроки, удовлетворяющие ему. Итак. Давайте э, перейдем к коду. Э, чтобы реализовать подсветку в Qt э, есть специальный класс, э, который называется Q Highlighter. Для того, чтобы э, им воспользоваться, необходимо э, унаследоваться от этого класса, то есть создать новый класс. Давайте создадим его. QREGXHighlighter. И унаследуемся от QSyntaxHighlighter. Так, мы создали класс, давайте сразу же пропишем его э, в классе главной формы QRGXHighlighter, также создадим член класса Q highlighter, назовем его HighLighter и в конструкторе главной формы создадим объект new who, highlighter, в качестве родителя указываем саму форму и здесь нам необходимо э, связать объект класса унаследованного от синтаксис хайлайтера с собственным документом, в котором будет осуществляться подсветка. Делать с это методом setDocument, и мы можем увидеть, что в а, объекте редактора, где у нас совмещается текст, есть такой метод document. Все, мы связали, а, что необходимо сделать в наследнике э, в классе, унаследуемого от QSyntex Highlighter. Необходимо переопределить всего один лишь метод, который называется HighlightBlock э, который вызывается при изменении текста э, в связываемом документе. Поэтому, собственно, здесь в реализации при определенного метода мы и осуществляем подсветку. Итак, нам потребуется еще один класс, который называется qTextCharFormat. Мы создадим сразу же объект этого класса, qTextCharFormat, назовем объект формат, который, собственно, и будет указывать формат подсветки. Давайте сразу создадим регулярное выражение. И э, мы должны указать шаблон. Но шаблон у нас будет переменным. Поэтому давайте введем переменную шаблон. Переменная callString. Название pattern. И мы ее здесь указываем. После чего, как и в предыдущем примере, мы проверим регулярное выражение на валидность. Is valid, uh, если не валидная, или is empty, или пустая, или uh, exact match пустая строка, то есть если После этого код Нам тоже этого бы не хотелось. В этом случае мы устанавливаем формат по умолчанию. То есть, если была подсветка, мы ее убираем. Итак, мы используем метод setFormat. И здесь мы видим от какого символа, сколько символов и какого формата. Итак, от первого символа нулевого, да? А, сколько символов. Прям текст. Длина текста. И формат, наш формат, который мы еще никак не меняли. И выходим. Если же а, регулярное выражение корректное, то мы а, наш формат Несколько меняем. И устанавливаем свойства. И вот смотрите, какое множество свойств. И собственно задний фон. И собственно название шрифта. И подчеркивание, и наклон, и все что угодно. Итак, поскольку у нас подсветка, да? давайте тогда собственно фон и поменяем. Здесь мы укажем Цвет. Цвет. Пусть будет желтый. По-моему, достаточно приятный. И, как и в предыдущем примере, мы создаем переменную индекс, в которой у нас будет храниться место. Место последнего э, начала подстроки. Итак. Используем метод indexIn, строка текст, сначала можно выбрать значение по умолчанию, и далее мы а, идем в цикле. В цикле пока индекс больше, либо равно нулю. Как только регулярное выражение ничего не найдет, индекс станет минус единица, и мы выйдем из цикла. итак Давайте введем еще переменную length, которая будет означать длину подстроки. А длина подстроки у нас получается методом length. После этого мы устанавливаем формат от индекса на длину length и формата формат и вызываем еще раз поиск под а, вот строки опять-таки индексы текст in, но ну, в данном случае от индекс плюс len итак uh, еще что я забыл, я забыл в конструкторе сразу же здесь э, указать шаблон, шаблон у нас будет переменный. Давайте вот сразу же, э, во-первых, поскольку у нас приватные переменная, то надо ну, создать метод setPattern. Thing. прям здесь реализацию, так, и в конструкты главной формы, сразу же как мы создали uh, наш хайлайтер, мы говорим set pattern и берем его из соответствующего э, поля редактирования. Add Text. Э, как сейчас будет работать программа? Она будет работать следующим образом. Подсветка будет срабатывать в случае, когда мы меняем текст вот здесь и в начале. Мы хотим, чтобы подсветка э, также осуществлялась в случае, когда мы меняем шаблоны регулярное выражение. Для этого нам нужно Uh, сортировать на сигнал сигнал текст changed и uh, здесь сделать следующее обратиться к нашему highlighter указать ему новый паттерн ну, можно вставить здесь arg1 После чего мы должны сказать, чтобы Highlighter переподсветил. Переподсветил это метод highlight. Его вызываем. Итак, можно запустить наше модифицированное положение. Запускаем. И мы видим двойка подсветилась. Давайте введем какие-то еще цифры, и видим, они тоже подсвечиваются. Если мы добавляем список э, до, и, искомых э, символов, какие-нибудь буквы, например, B, подсветилось, и так, так далее. То есть все у нас, наша подсветка прекрасно работает. В случае, смотрите, если, допустим, у нас буква Т, да? вот это уже будет некорректным регулярным выражением, и мы видим, что подсветка снялась. То есть все у нас работает. Ну давайте ради э, так интереса поменяем э, формат подсветки. Делаем, например, set uh, font, я не знаю, а, ну вот живный. Who font vote. Пускаем. И мы видим, двойка стал живыми. Итак, на сегодня все. Спасибо, до свидания.